И вот второй полуфинал, Ripe Wizards против Youngblood, Молодая Кровь против все тех же самых Revy, Blunts from the Cry, Hanzo, закладка Прикоп, закладка Сосиска и Авапин представляют цвета коллектива Ripe Wizards, ну а Young Blood это невероятно, Фастер, Жулик, Карл, Skarl... что-то сложное имя какое-то, и сильный плеер. В общем, будем смотреть сейчас, кто как и что Как вы знаете, да, в команде Хайрат Киллер играл слабый плеер А вот теперь у нас играет здесь сильный плеер, да То есть аналог, аналог Ну, давайте смотреть, давайте Кстати, Юра, ты можешь быть не совсем прав Потому что Шук единожды, вот на моей памяти Точно смотрел матч, где они проиграли а ваппины закладка прикоп разбирают остатки команды Youngblood, и пистолетный раунд переходит в актив команды Ripe Wizards, как и экономика по этому матчу. Напомню вам, что в другом полуфинале команда Lion7 одолела со счетом 16-12 косу смерти И, соответственно, ждут победителей этого матча И если в рамках этого турнира проводится матч за третье место, то коса смерти ждут проигравших э, в этом матче Ну, не знаю, так это или не так, в общем, будем, э, будем все смотреть, короче говоря 1-0 Счет, конечно, хороший. Вопрос, с каким счетом закончится эта карта? Боже мой, вапен. Врыв в зигзаг. Потерял, конечно, достаточно много процентов своего лайфбара. Тем не менее, сделал 2 килла. Бомба установлена. Вапен врывается снова на точку. Забирает третьего соперника. Еще и четвертый минус от Ханзо. Ну и когда-то успели еще пятого забрать. В общем, я даже запутался, кто, черт возьми, кого убивал. Счет 2-0. Да это он по запаре тогда смотрел? Не, почему? Мы с ним прям перед трансляцией практически общались, и он знал... Он знал, что этот матч будет комментироваться. Просто он на каком-то там счете, когда, короче, Райпизерс взяли последний раунд, он просто такой, типа, все, дальше смотреть не буду. Типа, дальше мы поплыли и ничего не выиграли. Закладка Прикоп! Вновь! Выезжает в малый квадрат, ставит хэдшот сильному плееру и не получает размена команды Ripe Wizards за э, сделанные минус. Это, на мой взгляд, конечно, для обороны очень-очень замечательно, но объективности ради, наверное, стоит вспомнить про силу команд. Именно команд, не сторон. Команда Ripe Wizards гораздо более опытный стак, нежели Youngblood. При всем уважении, конечно же, к молодой крови. Но они, как правильно они назвались, молодая кровь. Им нужно еще опытом поднабраться. И тогда смогут тягаться с командой Райпизардс на разных. Пока что я считаю, что этот матч, конечно будет проходить приблизительно с очевидным исходом вещей. И, как вы видите, здесь даже какие-то подсадки, бусты делаются. И, ну, просто раскакался. А Вапин или кого там подсадили, я просто сбился, вообще сбился, потому что ничего не понимаю. Насколько быстро все происходит. Райп-Визард с молниеносно уничтожают своих соперников. И это уже 3-0, дорогие друзья. Он верил в чудо, что трансляция исправит косяки Ну да, типа, смотришь Знаешь, что вы проиграли, но вдруг на стриме выиграли неожиданно, да? Вдруг как-то на стриме что-то поменяется Оскар, приветствую Ну что, должен был сейчас быть полноценный э, раунд И как бы такая история получается, в которой немножечко, немножечко не подрасчитали свою экономику Янгблата, и девайс на раунд у них был не совсем полноценный в предыдущем раунде. Теперь уж закономерно мы... Ого! <с> Я даже немного дернулся, Я дернулся от такого выпрыгивания, от вот этого как его там никнейм? Скарл XRD Вейтинг. Вот, короче, кошмарный никнейм. Ну, просто Скарл будем называть, короче. Потому что дальше там XRD. Я вообще без понятия, что это значит. Я вообще не в курсе, ребят, не в теме Ну, может быть, просто это какая-то там Молодежная, опять же, движуха и, а я, я ввиду того, что Стар уже Не заезжаю во все эти приколы 4-0 ой -ой, -ой, ой ой прикоп Прикопал сейчас невероятного Не самый, конечно, позитивный результат Сильный плеер Один ответный минус, а дальше похороны Причем масштабные Я бы даже сказал полномасштабные Похороны. Бланс from the cry погибает от рук жулика. И жулик вместе с Фастером. В принципе, могут затащить, почему нет. Вот просто хотел бы я спросить, почему нет. <coughs> так и зови, Карл. <laughs> а вапен. Минус Фастер. Вот как бы теперь уже шансов становится еще меньше. Жулик. Забирает закладку сосисок и не забирает Ханзо 5-0 Аргентина, черт возьми, Ямайка Пока все немножечко в одну калитку Оскар, не совсем понимаю сообщения Можно хотя бы по-английски, если уж не по-русски Потому что, видимо, эти сообщения Я не знаю, таджикский или узбекский язык Ну, так полагаю, наверное, узбекский Хотя, может быть, и нет Неважно, в общем, ни один из этих языков я не знаю И поэтому хотя бы на английском Я хотя бы на английском пойму <свеч> <свеч> в одну калитку. Ну, пока да. Пока в одну калитку, к сожалению. Но сейчас у команды Youngblood полноценный девайс на раунд. 5 калашей. Простите, 4 калаша. Э, С Карло не досталось. Печально, но ему не досталось девайса. А вот сильный плеер, кстати, на своем автомате Калашникова минус-то уже. Сделал и вылетел один из игроков команды Youngblood, будет ли пауза в следующем раунде пока не ясно, но во всяком случае Youngblood раунд проигрывают ä, приблизительно с такой же скоростью, с которой только что у них вылетел один из игроков. И пауза видимо что-то не, не будет, да? Странно. Странно, я думаю, паузу, наверное, все-таки было бы уместно взять. Ну, ладно. Появляется бот у команды Youngblood. Ну, а мы ждем скорейшего возвращения пятого игрока. Потому что не очень красиво было бы смотреть на игру 5 в 4. Ну, хорошая аркада от прикопа а вапан еще минус по фастеру В общем, опять же, сложности в этом раунде У команды Райфизерс, если и появится То только э, в связи с тем, что они не удержат коты Но вроде закладка сосисок С переменным успехом справляется И пятый игрок у нас э, возвращается В матч, дорогие друзья, это Жулик Вернулся, радуемся сосиска. сосиска, сосиска Минус невероятно И сильный плеер минус сосиска в ответ Кстати, сильный плеер Я бы на месте команды Ripe Wizards Остерегался на самом деле Но есть позиция у прикопа в спине да? Можно сейчас очень неплохо брать лопату И прикапывать Минус от к сожалению Не смог закладка прикопать Оппонентов, ничего страшного В общем-то 7-0 и пауза от Райп Неожиданно зачем-то вдруг Зачем-то, видимо, она все-таки нужна. Почему на такие турниры не приглашают команды из Узбекистана? Они же вроде тоже играют. Играют, да, я не спорю, но... Э, так скажем, почему... Ответ будет достаточно прост. На эти турниры, в принципе, никого не приглашают. То есть есть группа ВКонтакте, которая проводит турниры. И просто внезапно открывается регистрация. Кто успел, зарегистрировался. Кто не успел, тот и не успел, собственно говоря. Э, поэтому... Вот так и происходит. Но никто, не подумайте, никто не против узбекских команд. Лично я бы с радостью бы прокомментировал в очередной раз исполнение каких-нибудь узбекских стратегий, потому что, как я видел на ланах из Узбекистана, действительно есть ребята толковые, которые прям реально очень хорошо разбираются в том, что нужно делать на той или иной карте. Но, к сожалению... К моему величайшему. Не всегда ребята из Узбекистана в курсе вообще за какие-то там турниры э, за пределами Узбекистана. А, пауза, потому что тип у нас отошел, пишет Шук. А, ну, сосиска это я, кстати. Ну, естественно, закладка сосисок. Мы же все прекрасно знаем. А, тырчик тут не приглашает. Команда сама может подать заявку. Так это да-да-да-да-да. да. Ну, можно же приглашение написать им в ЛС. Ну, в принципе, можно, но многие, кто проводит турниры, в общем-то, просто не парятся Типа, ой, пулеметный. Начинаются приколюшечки от команды Равизерс. Пулик появляется в руках Ханзо. Но Эндрю неожиданно за командой янг Влад, Разменный минус пока сделать не удается. Бланс Фонд-Кай минус невероятно. Фастер ответный минус по прикопу. И на Мидл Шук просто никого сегодня пускать не хочет. Но Вух получает от Жулика, хотя опять-таки ситуация заканчивается разменом. Ханзо, кстати, со своим пулеметом до сих пор еще, пока, по-моему, никого не распулеметил, если я не ошибаюсь. Но ну, вот сейчас неплохо было бы успеть прийти помочь тиммейтам а, Пришел помогать Хороший хэдшот по сильному плееру Один на один со Скарлом Ну, тут Скарл, ну, по мне таки должен с Калашом, конечно, перестреливать Но справедливости ради. Counter-Strike не такая уж однозначная история, и поэтому, ну, вы сами все должны прекрасно понимать. Бомба установлена, 88 хп у Ханзо, и есть, кстати говоря... Ой-ой-ой-ой, ой какие прострелы то 21 хп осталось у Скарла, и Ханзо, наверное, даже и не знает. Не знает вообще ни разу! Как на пулю-то набежал! Крутейший момент 21 хп оставался у игрока атаки Но не знал Совсем не знал, естественно, этого игрока обороны, иначе он просто продолжил бы простреливать И это был бы Очень легкий раунд Я думаю, финал хотя бы до трех побед Будут играть э, Да, скорее всего, ну, должны Во всяком случае, финал разыгрывать, конечно же По формату Best of 3 э, По крайней мере, на калашников В турнаментах всегда так происходило Сильный плеер, минус авапен, закладка прикоп В очередной раз прикапывает Кого-то из, ну, вы видите, да Уже второго соперника Вот бывают легкие раунды Где-то, но где-то все-таки Янгблад подают признаки жизни И намекают как бы на то, что мы Типа сдаваться здесь не намерены Хотя сдаваться, как мне кажется, придется Как вы видите, по действиям сильного плеера Но это уже просто В общем-то, ну, расслабон Иначе не сказать, да, то есть уже Такой Типа, я попрыгаю здесь, попрыгаю там Выиграть я все равно не смогу, так хотя бы по карте попрыгаю Не поддерживаю ТФ все, не играют? Нет, таймфактор, к сожалению, покинули Сцену Counter Strike 1.6 Blunts from the Cry останавливает агонию Команды Youngblood В девятом раунде этой встречи Еще становится 8-1 Андрей, приветствую Спасибо большое, что зашел Приятно, приятно Давно уже не общались, давно не играли и, и даже черт его знает, честно сказать, когда <laughs> получится снова поиграть, потому что сейчас очень много заказов. Как ты думаешь, чья команда круче, РВ или Роял Flash? Не, не знаю, вообще. сейчас, простите, дамы и господа, Бланс Бланс from the Cry просто прибежал и трипл килл сейчас завесил на коты слишком жестко, к такому меня жизнь не готовила. Сильный плеер 98 хп девайса нет. Ну его надо откуда-то найти обязательно. В противном случае ошить. Ой-ой-ой! Просто ола-ла. Вот это хедшот. Мама Мия, замечательный. Замечательный выстрел, но, к сожалению, 9-1 все-таки. Так вот, да, РВ или Royal Flash? Я бы сказал так, если бы я увидел, какой у команды Royal Flash на данный момент состав... Не с плюсами именно, а их main состав Тогда я бы что-то мог еще сказать Ну, команда Ripe Wizards я и так прекрасно знаю, да, что Плюс-минус те же и самые люди играют А у Royal Flash постоянно, сколько я их помню, всегда сложности с составами возникали Ну, собственно, я уже даже не знаю, здесь стоит вообще о чем-то говорить Сами все видите, мне добавить даже нечего А ваппин просто с одной пульки увольняет Фастера А следом закладка Прикоп Минус жулик, 10-1 Я даже мысли не успеваю закончить И здесь заканчивается раунд, кошмар На выходные давайте соберемся в 1.6 Сыграем по фанчику О, нет, ну это уж точно без меня По фанчику я, может, во что-нибудь и поиграл бы Но точно не в 1.6 В 1.6 я бы поиграл Не поиграл бы, вернее А поиграю, когда на канал подпишется 15 тысяч человек Как вы знаете, вчера было 14 тысяч вот еще тысячи подпишется, и будет опять марафон часиков на 6. Э, по КС 1.6 с подписчиками. А может быть и не только в КС, вообще в любые игры готов играть. А, ну и, конечно же, приятный э, момент, что этот марафон будет проходить, как говорится, под градус, Под небольшим, подлегненьким. Ну, жулик, жулик, жулик, что. Жулик, не воруй, как говорится, ну, а прикоп. Прикоп тоже не воруй, короче 10-2 Молодцы, молодцы, Янгблад Смогли что-то, конечно, продемонстрировать Но очень важно, наверное, стоит отметить Что часть команды Райпизард Сыграла раунд с пистолетами Ну, потому что, видимо, реви Уже считают, типа И Серега обещал на днях Серега не получилось, к сожалению У меня же были проблемы с провайдером Богдан, ты вообще где присутствуешь-то, типа Это ну Типа, ты в группе ВК-то чекнул бы Там же было написано Жулик э, Минус Бланс бланц from the the... Мне все время хочется сказать Бланс Пром Де Скай Хотя, конечно же, край Просто край И все Краилова Минус от сосиски До свидания, сосиска Ну, а вапен Где вообще вапен-то? Вот он Гуляет Тогда в гос играть можем Не гарантирую Но возможно Так скажем Попробуй, попробуем что-нибудь придумать. Может быть, может быть, и зайдет все -таки. Ну вот, собственно, я так и не договорил-то касаемо Ripe Wizards и Royal Flash. Мне все-таки кажется, что, наверное, Райп Wizards. Вот, мне кажется, что они. Но с радостью бы посмотрел на их шоу-матч Best of 3, например. Ну, с, именно с полноценным нормальным составом э, команды э, Royal Flash. Потому что я вообще сейчас даже не знаю, кто за нее играет. Если команда Ripe Wizards, повторюсь, ну, я хоть каких-то... Большую часть команды знаю по никнеймам, как минимум. То с командой Royal Flash сейчас абсолютно не так дела обстоят, как можно представить. Все намного сложнее. Ну что, 10-3. Камбэк прям начинается от команды Youngblood. Не очень, конечно, мне в этот камбэк верится, Но справедливости ради нельзя не отметить факт того, что... Камбэк-то действительно идет. Прям полноценный камыч Не иначе Четыре дигла и эмочка Одна всего-навсего у Авапана. Ну и первый дигл уже Как бы свое отыграл Кстати, отыграл он Очень грустно, просто с прострела убили но ну, успел, да, пропрыгнуть в сотню Но ого Хотел я сказать, ну здесь все как бы ГГ Но все не настолько на самом-то деле и однозначно, хотя Авапен погибает И тут уже вот и вот тут уже все становится понятно а, Сосиску уничтожают, съедают, так скажем И это 10-4 Вдруг, откуда ни возьмись Неожиданно коллектив Райп Wizards Лишился своей магической силы А молодая кровь заиграла Прям забурлила И может быть Может быть, дамы и господа Чатик все-таки ошибется Почему я так говорю? Потому что 67% голосов было отдано За то, что в финале сойдутся Лайн Севен и Райп Визардс Товарищ Калашников, сделайте финал Best of 3. Первая карта по CS 1.6, вторая карта по CS GO, третья по 1.6. Было бы интересно. Надо... Нет, надо не так. Первая по 1.6, вторая по Сорсу, а третья по CS GO. А еще можно первую по 1.5 вообще сделать. Прям только хардкор. Просто хардкор. Два в одного остается сильный плеер, но ему абсолютно вообще не страшно. Потому что он же все-таки сильный плеер. Типа, разве сильный должен испугаться э, наличия как, хоть какого-то количества соперников Главное, что 96 хп и у него есть бомба Он в любой момент, в общем-то, может ее поставить и Круто и будет круто, прострельчик такой обидный, досадный достаточно сейчас прилетел. Просто, знаете, такой прострел, приколюшка, на 10 хп минусом, и внезапное появление от Авапина. опять я <свистит> немного дернулся. Второй раз меня уже пугают в ходе этого матча резкими движениями игроки. Первый раз это были ребята из Янгблад, теперь вот Авапен напугал своим выстрелом. И катку фифу добавьте, кстати, вообще было бы здорово. Ну что, 11-4. Первая половина закончилась, конечно же, победой команды Ripe Wizards и счет максимально ужасный для Youngblood. Прям сложно представить на самом деле, где они возьмут сейчас силы на реабилитацию подобного. Но размен произошел. Однако, здравствуйте, как говорится, здесь у нас попытка аккуратной стрельбы и аккуратного отхода от команды Ripe Wizards, а отход неужто на точку Б. А неужели будут пытаться перегруппироваться, а Фастер, ничего себе Хочется сказать банальную фразу, а что, так можно было, что ли? 85 хп у Авапана и 4 соперника э, где-то бегают по карте, где, естественно, Авапан не знает Но думают, что будут какие-то поджимы в сторону респауна Вечер добрый, всем привет, Нурсултан, приветствую все, забирают авапана. поджим все-таки действительно был На удивление, я, честно говоря, не думал, что янгблод настолько далеко зайдут, но сошли 11.5, вот называется и доприкалывались, вот вам и пулеметы называется Вот за это я всегда прям дезреспектую командам, когда покупаются какие-то пулеметы Какие-то фановые прикольные девайсы, типа дробовиков или что-то еще но команда при этом потом выиграть не может Ну, типа, если вы берете пулемет, вы, по идее, должны просто по щелчку взять и в любой момент игру закончить Скарл неплохой трипл килл Blunt from the край забирает Скарла А следом фактор включается и добивает остатки команды Райп Wizards. И счет становится 11-6, дорогие друзья ну, я жду полноценного девайсного. Естественно, только на девайсном раунде можно будет понять, насколько жестко будут обороняться Янг и способны ли они будут вообще, в принципе, сдержать своих соперников из Райбвизорс. Потому что, ну, пистолеты против автоматов, это прям такое себе. То есть тут и понятно, что команду Райбвизорс будут избивать, как только это будет возможно. И, как вы видите, снова Скарл вместе с Фастером Пытаются бушевать, но вот э, добушевался Фастер, куда полез, непонятно, почему полез без тиммейта, тоже непонятно, кстати э, Сильный плеер, но я бы на его месте, честно скажем, оставался бы в этой позиции, потому что не исключено, что в зигзаг все-таки кто-то бы и пошел Хотя по таймингам вот конкретно сейчас уже, наверное, не стоит там, конечно, оставаться Ханзо подобрал эмку и ушел в малый э, Простите, в большой квадрат Ну а Вапен по-прежнему находится в зигзаге В надежде, что кто-то зайдет И он этого кого-то уничтожит Ну, где выход -то? Уснули? Уснули, что ли, ребята из команды Обизардс? Вот неожиданный минус От Ханзо в спину жулика ну, невероятно, забирает Авапана, и теперь либо Ханс затащит, а... нет, не затащит просто, просто нет, все. Оставь надежду, и даже не надейся на то, что тут действительно кто-то что-то сможет затащить. Ну, дефьюз, ожидаемо дефьюз бомбы, 11-7. Камыч прям лютейший, дамы и господа, от команды Янгблата. Я уже даже сбился со счет сколько там ребята смогли взять раундов к ряду, по-моему, наверное... это. Три или четыре, где-то что-то, короче, около того. Но все равно, я вам так скажу, респект команде Youngblood, потому что против такого сильного коллектива, как Ripe Wizards, ребята еще достаточно держатся, так скажем, хорошо. По-боевому. Спасибо Федору за подписочку на Twitch. Закладка сосисок, минус невероятно, жулик ответный минус И вот он, тот самый полноценный девайсный, который я так долго ждал, дорогие друзья Я его дождался, и ради чего? Ради размена на котах, и больше пока что ничего Авапен, где же Авапен? Авапен, ни хрена себе вот эта наглость Вбегает на точку, делает даблкил, а тут Скарл, откуда он? Ведь он постоянно играет в зигзаге Минус Скарл, а вот играл бы в зигзаге и не умер бы, кстати Сильный плеер минус Бланс from the cry, и ситуация снова, кстати, 1 в 2, где сильный плеер, по идее, не должен бояться э, двух оппонентов, но он, может, их и не боялся, но проиграл им. 12-7. Никита, привет. Я фанат закладки прикопа, я в тебе не сомневался, естественно. Это понятно. А Шук, наверное, фанат э, закладки сосисок, Да. <сー><сー> а есть у тебя так группа? Uh, какая группа? Ну, у меня группа есть, если вы про группу ВКонтакте. Танк Йости. Танк Йости. Я обожаю этого поганого робота. СТИ, привет, Саша, как делишки. Спасибо большое, во-первых, за донат. Спасибо за 20 рублей. Uh, делишки замечательно. А у тебя как? Все прям супер-супер гуд. -супер у меня появился нормальный, стабильный интернет. Починили проблемы. Я дико рад, что снова могу выходить в прямой эфир. Я фанат двух закладок. <laughs> Он мою закладку украл. Ребят, я против закладок, поэтому давайте там это. Не воруйте друг у друга ничего. Сильный плеер один в четыре в этот раз остается Один в два. Дважды, кстати, не вытащил. Но, может быть, он сразу компенсирует то, что не вытащил один раз против двоих. Э, и второй раз. Робот скучает по танкам. Видимо, да. Ну, я не знаю, почему он постоянно говорит слово танк. Ну, как бы танк, понятно, да, это скобка. Но, я не... в общем, я не знаю. Я удалял эти скобки, он все равно продолжает говорить, короче. А один раз я что-то вообще нафурычил, что он просто молчал. Блин, знает, что с этим танком происходит, с этим ботом. В общем, он какой-то прям бедолаг. Минус у Тавапена. Долго, очень долго шел на шифте сильный плеер. И при этом, кстати, умер на 20 секунде до взрыва бомбы. С чем... В связи с чем у меня появляется вопрос. Зачем было идти в сотню, если до взрыва бомбы 20 секунд? И что то вообще уже сможешь сделать? Это странно. И это странно, дамы и господа Ну вот тут как раз таки и влияет наличие или отсутствие опыта И количество этого самого опыта И что самое главное, качество этого опыта Потому что если вы играете, играете, но ничему не учитесь Очевидно, что ты э, не сможешь э, помогать своей команде Делать какие-то интересные вещи Фастер, 100 хп, 1 в 4 Но ну, я так думаю, Янгблад уже не первый раз остается Кстати, 1 в 4 <смех> ну и ни разу до этого не вытаскивали, поэтому и сейчас думаю, что не вытащит В итоге закладка прикоп вообще чудным образом оказывается в тылу врага Ну и 14-7 Двукратный перевес по количеству взятых раундов В два раза больше взяла команда Ripe Wizards Что в очередной раз подтверждает правоту чата Потому что, опять же повторюсь, 65% голосуют за победу команды Ripe Wizards в этом матче что, видимо, все-таки будет правдой. Насколько бы я, конечно, не хотел верить в предсказуемость матча. Ой-ой-ой, но... сильный плеер. Ой-ой-ой, не отпустили. Смотри, а вот почему погиб сильный плеер? Из-за жадности. Пошел за девайсом. О, там, естественно, его и ждали, что он пойдет за девайсом-то. Ну, закладка прикоп бесподобен. Невероятно последний. И позиция, ну, честно скажем, так себе. Ну и три пули, выпущенные в молоко. 15-7. И матч-поинт, дамы и господа. Один раунд. Необходимо взять коллективу Райп Wizards Для того, чтобы выйти в финал, где они поборются за 500 рублей, которые положены за первое место. Я, кстати, потерял что-то там еще за второе место. Ведь кому-то полагалось, по-моему, рублей 300, что-то около того. <звы> Бланс from the Cry и Ханзо по минусу, и команда Youngblood уже начинают медленно и уверенно выходить с сервера. Три игрока обороны осталось, то есть как бы в них уже что-то, мне кажется, никто не верит. Ну, тут, в общем-то, во что верить, да, спрашивается. Фастер последний против пятерых. Первый минус есть. Второй минус нет, к сожалению, нет. Размечтались, думали, Эйс будет. Я тоже очень хотел, конечно, увидеть Эйс, но Эйса, к сожалению, не видать. Что ж, команда Lion7 поборется с командой Ripe Wizards в рамках финала калашников Road to Final. И поделят между собой призовой фонд, который составляет 800 рублей. То есть победитель заберет пятихаточку, ну а проигравшая команда заберет 300 рубликов, которые, естественно, все команды поделят между собой.